Всем привет! На днях Прохор Шаляпин и Татьяна Клавдия Дэвис сыграли свадьбу. Не успели новобрачные насладиться медовым месяцем, как случилось несчастье. Возлюбленная певца серьезно заболела. Татьяна Клавдия Дэвис заразилась коронавирусом. 42-летняя женщина находится в очень тяжелом состоянии. За ее жизнь борются американские специалисты. «У Тани 80% поражения легких. Я очень переживаю за нее. Главное, чтобы она выжила», сообщил Прохор Шаляпин. Предполагается, что возлюбленная 37-летнего певца подхватила COVID-19 на свадьбе от одного из гостей. Более того, заболели и родители Татьяны. Если их состояние не вызывает беспокойства, то Татьяне все хуже. Когда приехала скорая помощь, ей поставили витаминную капельницу. Она обошлась примерно половиной тысячи долларов. Но ее состояние стало еще более тяжелым. В какой-то момент сатурация опустилась до 60. Как мне сказал Прохор, ее поместили под УДЛ. «Мы очень переживаем, но надеемся на лучшее», поделился подробностями актер Георгий Кирьянов. Напомним, Шаляпин и Дэвис поженились в Лас-Вегасе. На торжество пара потратила около 15 миллионов рублей. Поговаривали, что Прохор сыграл свадьбу лишь ради пиара. «Это моя первая настоящая свадьба. Все предыдущие отношения были выдумкой». «Татьяна – моя первая настоящая жена», – подчеркнул исполнитель.